Система безопасности PAM В Linux для хранения паролей пользователей используется Shadow файл. Недостатком такого метода является то, что все программы, которые его используют, должны быть скомпилированы с его поддержкой. В качестве решения этой проблемы, компанией Sun была разработана система, которая получила название PAM. Весь процесс авторизации PAM берет на себя. Это добавляет большую гибкость системе потому что программе достаточно поддерживать PAM и совершенно не важно, какой метод авторизации используется. Это даже может быть авторизация по сетчатке глаза или по смарт-карте. Такие программы, как Login, SUB, SVD, сами не работают с файлом паролей. Вместо этого они делают запрос к PAM, а тот в ответ возвращает результат – успех или неудача, вызвавший его программе. Конфигурационные файлы для различных программ находятся в ETC pamd Каждая строка в конфигурационном файле может состоять из четырех полей. Три поля являются обязательными и одно поле необязательное. В нем могут передаваться дополнительные опции, но не у всех модулей они есть. Строки, которые начинаются со знака решетки, являются комментариями и не обрабатываются. Использование нескольких строк с одинаковым первым полем называется «накоплением модулей» стекинг, и используется для многошаговой авторизации. Формат строки в конфигурационном файле представлен на экране. Первое поле – это тип. Второе поле – управляющий флаг. Третье – имя файла модуля. И четвертое поле – дополнительные опции, если они есть. Давайте поговорим про типы модулей PAM. Первый тип – AUF – это аутентификация пользователя. Второй – аккаунт. Проверяет, можно ли использовать службу указанному пользователю. Третий тип – паспорт, используется для смены пароля по запросу пользователя или по истечению срока действия. И четвертый – сижен, выполняет определенные действия при входе и выходе пользователя из системы. Управляющие флаги. Управляющий флаг используется для определения того, что делать после возврата из модуля, то есть определяет реакцию ПАМ на значение «Успех», «Игнорировать» и «Неудача». Рекьюсайт. Обработка любой строки с этим флагом, модуль, которой вернул неудачу, будет прекращена и вызвавшей ее службе будет отправлена неудача. Другие строки рассматриваться не будут. Recruit. Не прерывает выполнение модуля, какой бы ни был результат выполнения помеченного этим флагом модуля. Sufficient, Если модуль выполнился нормально и никакой предыдущий модуль в цепочке не потерпел неудачу, то цепочка заканчивается и программе возвращается успех. Optional. Результат выполнения модуля с флагом Optional принимается только тогда, когда он является единственным модулем в стеке, вернувшим значение успех. Стандартные модули. С помощью команды Find можно выяснить, какие модули PAM присутствуют в системе. Мы рассмотрим самые популярные, которые нам могут сейчас помочь в повышении безопасности операционной системы. Начнем мы с модуля PAM Access, который используется для предоставления запрета доступа на основании файла /etc/security/access.conf. Строки в этом файле имеют следующий формат – права, двоеточие, пользователи, двоеточие, откуда. Возможные права – это либо знак «плюс», что означает «разрешить», либо знак «минус», что означает «запретить». Возможные форматы указания пользователей следующие – all для всех пользователей – Имя пользователя для указания конкретного пользователя. Пользователь собака сервер для указания пользователя с конкретного сервера. Возможный формат указания откуда это имя файла терминала без префикса dev, имя сервера, доменное имя, начинается с точки IP адрес all, под эту маску попадают все, или local, под эту маску попадают любые источники, не содержащие точку. И давайте воспользуемся модулем по Максос. Запретим пользователю User1 с сервера с ip 192 168, 79 128 подключаться по SSH к нашему серверу. Переключаемся на консоль. Открываем на редактирование файл ETC security Security Access.conf. В конце добавляем такую строку минус, двоеточие, user 1, двоеточие, 192, 168, 70, 79, 128. Знак минус означает, что мы будем запрет вводить. Далее через двоеточие мы указываем имя пользователя, для которого запрет будет. И через двоеточие указываем IP-адрес. Сохраняем этот файл. Открываем файл PAMD SSHD. В конце, после Записи рекьюрид, добавляем новую строку, которая будет содержать аккаунт, реcuрит и по Max .so. Вот такую строку, Которую вы видите на экране. Добавляем такую строку в файл, сохраняем его и выходим. Все. Для пользователя user 1 теперь введен запрет на подключение по SSH к нашему серверу. Мы можем подключиться на этот сервер где такой IP-адрес 192 168 79 129 и попробовать подключиться под этим пользователем в нашу систему 168 129 у нас IP-адрес правильно ввожу пароль и все равно меня не пускает а теперь давайте уберем запрет который мы ввели просто закомментирую я эту строку и закомментирую строку в этом файле возвращаемся обратно на другой сервер wordpress и пробуем еще раз подключиться по SSH. Видите, теперь нас стал пускать. Вот так вот работает модуль PAM Access мы переходим к следующему модулю модуль PAM Will модуль позволяет получить права суперпользователя только пользователям определенной группы с помощью параметра групп можно задать нужную нам группу Давайте переместимся на консоль. Откроем на редактирование файл etc.pam.dsu. Раскомментируем строку. Вот эту, aufreqult.pam.will.so. И вместо useID мы напишем здесь такую опцию. Groups равно admins. Все, я сохраняю этот файл. И теперь пользователям только из группы «Админс» будет разрешено с помощью команды «СУП» получать права другого пользователя. Следующий модуль – это модуль «PAM Limits». Модуль позволяет накладывать различные ограничения пользователей, вошедших в систему. Ограничения описываются в файле «ETC Security limitsconf Каждая строка файла имеет следующий формат «Домен», «Двоеточие тип», Двоеточие ресурс, двоеточие значение. Возможный домен, имя пользователя, имя группы, символ звездочка для входа по умолчанию и символ процентов, которые используются для ограничения количества подключений. Возможный тип софт для мягкого лимита и hard для жесткого лимита. Возможные ресурсы. Core, ограничение размера Core файла, дата, максимальный размер данных, f максимальный размер файла. Мэм максимально возможно адресное пространство, заблокированное в памяти. Ноу no файл максимальное количество открытых файлов. RSS – максимальный размер резидентного набора. Стек максимальный размер стека. ЦПУ максимальное время ЦПУ. NProc максимальное число процессов. S лимит адресного пространства. MaxLogins – максимальное количество попыток подключения для данного пользователя. логинс максимальное количество подключений в систему. Priority – приоритет для пользовательских процессов. Logs – максимальное количество заблокированных файлов у пользователя. SIGPending – максимальное количество ожидающих сигналов. MSGQE – максимальное количество памяти, используемое очередью сообщений POSIX в байтах. Nice – максимальное возможное значение NICE – это прио максимальный приоритет в реальном времени. Вот столько много ресурсов, которые могут использоваться. Все ресурсы, кроме, кроме nice, приоритета и найс, поддерживают значение минус 1, анлибит и инфинити, которые разрешают неограниченное использование этого ресурса. Значение это, соответственно, необходимое значение для ресурса. Это четвертое поле в конфигурационном файле. Давайте с помощью PAM Limits для пользователя User1 сделаем следующее ограничение. Максимальный размер файла 20 мегабайт. Приоритет для пользовательских процессов 15 у нас будет. Для этого мы переключаемся на консоль. Файл ETC Security Перемещаемся в самый конец. Здесь вот много закомментированных примеров, которые можете посмотреть. И по аналогии что-то, какие-то ограничения ввести в свою операционную систему. Значит, первое поле имя пользователя указываю. Дальше hard я указываю, то есть жесткое будет ограничение. f максимальный размер файла, как мы помним, это опция. И указываем 20 мегабайт у нас. Вот. Все, я этот файл... А, ну еще можно добавить... Еще одно ограничение, «user», тоже жесткое ограничение, «priority» 15. Все, вот так ограничения в этот файл вносятся. Я переключусь на другую консоль, хотя даже не на консоль, а можно из другой системы подключиться пользователям «user1» в нашу систему. Мы сейчас находимся в своем домашнем каталоге и с помощью ES попробуем увеличить максимальный размер файла до каких-то ограничений, которые в системе есть. И видим, что нас остановила систему на 20 мегабайтах. То есть вот ограничение у нас в действии. Файл больше 20 мегабайт мы создать не сможем из-под этого пользователя. Давайте какой-нибудь процесс от этого пользователя запустим. Watch Free, допустим. Будем смотреть статистику памяти нашей. Переключимся на другую консоль. И посмотрим, с каким приоритетом у нас Watch выполняется в системе. Не равняется вот так. 15. Ну или можно просто найти GrabWatch. И видим, что вот пользователь User1 выполняет вот такой процесс. Watch free у нас приоритет у него 15. То есть вот те ограничения, которые мы для этого пользователя указали, они у нас в действии, работают все в порядке. По такому же принципу делаются ограничения для других ресурсов с указанием либо групп, либо пользователей, для которых вы эти ограничения хотите указать И последние модули. Модуль PAM ROOTOK разрешает получить доступ только если юит пользователя равен нулю. Модуль PAM предоставляет интерфейс к файлам PSVD и SHADOW. Модуль PAM NO LOGIN проверяет наличие файла ETC NO LOGIN. Если этот файл существует, то в систему может войти только пользователь ROOT. Другим пользователям будет выведено содержимое этого файла и соединение завершится. Результаты авторизации служб с ограничением доступа протоколируются демоном syslogd файл Warlock Secure. Все, мы рассмотрели самые популярные модули PAM, которые нам могут помочь в повышении безопасности нашей операционной системы.